Сейчас многие перешли работать в онлайн, и брачное агентство «Кузинца счастья» не исключение. Как мы работаем в онлайне? Потому что многие звонят и хотят лично пообщаться со мной. Отлично, я рада лично вас видеть в любом удобном для вас мессенджере. Это может быть WhatsApp, это может быть Skype. Вот женщина написала мне, что готова купить наши услуги. Мы связываемся с ней в WhatsApp, я здесь закрепляю телефон, и мы с ней будем общаться. И здесь показываем, я открыла анкету агентства, мы будем заполнять эту анкету. Печатаю я, человек мне диктует условия, затем мы заключаем договор, Оплата производится на карту Сбербанка. Мы выдаем чеки по факту оплаты. Чеки – это не картинка, как кто-то мне рассказывает. Официальный документ из налогового органа. Вот. И показываем ту базу, которая у нас имеется. Таким образом, у вас наши услуги вы получаете в полной мере. И как принято в нашем агентстве, мы работаем до вашего результата. У нас не лимитировано ни количество встреч, ни время пребывания в агентстве. То есть, пока вы кого-то не найдете, мы с вами сотрудничаем. Так что добро пожаловать. И поговаривать, что мы с вами в данном формате, возможно, будем работать не один месяц. Поэтому, если кто-то хочет стать нашим клиентом, не ограничивайте себя карантином.